Всем привет! Сегодня с вами я Никихол, и сегодня мы поиграем в Over Night. Yeah! Вторую часть. Уже много кто в нее играл, я не играл, хотя у меня тут уже все ночи пройдены. Давайте хотя бы по сериям буду делать первая, вторая, третья, четвертая. Они вроде должны быть короткие. Погнали. Hello. Version And I am part of the Ого. А, левой кнопкой мыши. Shift сидя, эй погнали. Бонни. Бонни. Дай 5. Programmed... Будешь вонять. Ха. Ничего не видно О, здорово, у поглазый Шарик поделись, а? Чё на? Это шарики, да? А? Ладно. Так, так Чё палишь, а? Чё палишь? какая то страшила-то Уродина Тебе чё, за ноги заряжать? Ладно, я тут постоянно. Ой, -ой, -ой. ой меня коробка сожрать хочет Наш мурашки по телу пошли Кто здесь? А, это ты! Опа Опа-опа-опа Ладно Извини Капец, тут мышка нечувствительная У меня на мышке режимы есть Вот, медленный Эх, побыстрее Я вот даже вот так буду делать, воу мне 4 режима, короче. Я ставлю всегда на третьем. Мне на нем привычно. Не поли меня, ясно? А я прячусь. Меня нету. Так, ребят, вы пока посушите. Мне тут перекусить надо. Ну, да. Не, ну ты серьезно. Я только поис собрался. Так, ребят, я так в стороночку, типа, если услышите, извините. Я есть хочу, я только со школы пришел. не ⁇ б твою мать дай пожрать куда идешь иди вон отсюда плешиво это синее мурло давай подберемся давай подходи давай давай э. а, -а, -а. Э. тут вообще-то извините Можете я это вред... А-а-а-а-а-а... Уйди, Петушары синий. Ч ⁇ все что ли? Куда собрался? Не извини, Не хотят... Я по блин марионетка бомбой не пали ты <плешил> ты шил эту мурло. зачем ты мне мешаешь я тебя буду затыкаю ясно ребят если у вас лагают то извините сейчас неудобная позиция у меня Ч ⁇ Бонни, подеремся, да? А? Ты синий. Фокси. отдыхает, кайфует. Так. Женский мужской. Куда пойдем? Пойдем в мужской. А -а -а. Женский или мужской? Ейники, бенники, или вареники, ейники, бенники, бам. А -а -а -а. Так, Бонни, не сходи за мной, походу мой персонаж женщина. О. О. Я в сортире. А -а -а. Выпусти меня. Выпусти. Выпусти. Е -е -е. Ребят, никогда не ходите в сортир. А мне надо бежать. Хватит полить, часть я сейчас заряжу. На. Ребят, я быстренько даем, а то мне.. Марионетка с Блони не дали поесть. Вот так вот. Ты куда так бежишь? Я вообще-то все вижу. Я смотрю в экран, просто ем. Все, ты меня не найдешь. Сейчас спрятался. Детские прятки. Иди отсюда. Погоди, ой, извините Ага, пойду Не поли Не пали меня О, всё, я поел Кто если сейчас со мной ел Или сейчас ест, то приятного аппетита А тебя надо за... Ой, где мы? А. Так Мне надо под стол, пусти Не, зачем ты встал? Валим, валим, валим, валим Эй! <.rance> Помогите! Ха-ха! <Nature> <haven't monster sound> <Menschen> <whoop> а я тут А, а я тут Меня чуть не поймал! гадина синюю? Ты нарываешься? Ты где? Нарвайся, да? Ну давай, пидеремс, а? ничего ты? Два, ничего, пада. А? Ты меня видишь? Ну, ну. Вот блять. Ну давай, ну че ты, давай. Не-не-не, я пошутил. Не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь, я профессионал в догонялках. Ой-ой-ой! Стоп! Блин, договорился. Стоп, я тебя припомню. Ладно, ребят, я, конечно, не прошу, но если что, если вам вдруг понравится эта игра, то обязательно напишите в комментариях, я ее допройду. Всем пока. С вами был Яна Кихоу. Всем удачи, еще раз всем пока.